Hello, there! Beautiful people! С вами Кэт и вы смотрите Puzzle English. Сегодня пройдемся по мемчикам, которые появились после того, как аж целых два шоу про скамеров держались в топе Netflix по всему миру. Что такое скамер? Тоже расскажу. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, и ставьте лайки, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Вы готовы? Поехали! Первое шоу Тинда Свиндла, мошенника с Тиндера Это документалка про реального персонажа Простого парня из Израиля по имени Саймон Который притворялся миллиардером Сыном алмазного короля И жил на широкую ногу за счет того Что разводил женщин на деньги Причем очень большие Ему удалось выменить где-то около 10 миллионов долларов Посмотрите, если еще не смотрели, я просто не могла оторваться. Смотрите, здесь есть слово swindler, что переводится как мошенник, но также это слово может использоваться как глагол. Simon swindled almost Саймон обманул этих несчастных девчонок на 10 миллионов долларов. То есть, видите, здесь swindle использовалось как глагол. Еще, если загуглить эту историю, довольно часто встречаются слово con artist, мошенник. scammer, тоже мошенник. Слово scam, также как и swindle, swindler может быть существительным a scam, обман или даже развод, как мы говорим. И глаголом to scam, развести кого-то. Why would anyone go through so much trouble just to scam someone they don't even know? Почему кому-то не лень так напрячься, чтобы развести кого-то, кого они даже не знают? Ну и, конечно, слово fraud сюда же переводится как обман, развод, мошенничество. Про человека тоже можно так сказать. She's not a celebrity. She's a fraud. Никакая она не знаменитая, она просто мошенница. Переходим к мемам. Мем номер один. Здесь нас интересует фраза to lie low. Переводится это сочетание как затаиться, залечь на дно, и вторая фраза to be after someone or something. Вообще фраза довольно расхожая. Вас в пабе или в торговом центре могут спросить What are you after? Чего бы вам хотелось? Are you after in Вы ищете что-то конкретное? А вот to be after someone это искать кого-то. И вот если переводить то, что говорится в меме, Саймон утверждает, что ему надо затаиться, потому что его ищут враги. Мем номер два. To pay back, возвращать долг или деньги, потраченные на тебя. I'll pay you back as soon as I get my next paycheck. Саймон, кстати говоря, никому ничего не вернул. В этом меме игра слов, потому что alone и a loan звучат одинаково. Да? Leave me alone, оставь меня в покое и leave me a loan. Оставь мне заем. Alone, это вот как раз деньги в долг, деньги в кредит даже. Здесь нас интересует слово audacity. Audacity – это наглость, чрезмерная смелость. И pawn something – это означает заложить что-то в обмен на деньги. То есть мем переводится как «Вы только посмотрите на эту наглость». И дальше, собственно, самая наглость, где Саймон просит девушку заложить машину. Чтобы перевести ему деньги Почти одновременно с мошенником из Тиндера Вышло другое шоу Inventing Anna", Придумывая Анну Оно художественное, то есть там играли актеры Но основано на реальной истории Анны Сорокиной из России Которая, прям как Саймон, притворялась Богатой наследницей из Германии И тоже разводила людей на деньги В отличие от Саймона, который отделался Пару месяцев за решеткой и сейчас хочет попробовать себя в Голливуде Анне предстоит Реальный срок и ее вроде бы даже Выслали обратно в Россию, но Понимаешь, Once a businesswoman, always a businesswoman, as they say. Если ты однажды бизнес то ты и остаешься Анна сейчас придумала тему, как заработать денег после тюрьмы Она собирается продавать рисунки, которые она вот там рисовала, пока сидела Я не знаю, специально или случайно Netflix выпустила эти шоу в одно время Но люди сразу же начали проводить параллели между этими двумя антигероями Вот, собственно, мем на эту тему Здесь нас интересует фраза To have trust Issues, иметь проблемы с доверием, с трудом доверять людям. Переводится как на случай, если вам интересно, почему у меня проблемы с доверием, так это из-за этих двоих. И to blame somebody, обвинять кого-то в чем -то. Вот этот мемчик забавный. Здесь нас интересует слово to realize, осознавать, понимать и scamming abilities. Вспоминаем слово scam в на начале выпуска, способности разводить людей. Да? И trash это мусор. Когда посмотрел мошенника Стиндера и придумывая Анну, и понял, что мои способности к разводу людей просто ни о чем. На сегодня это все. Учи английский с Puzzle English, чтобы понимать мемы и не только. It's a party.